Так, нормальный? Плеха. Валим, валим, валим, валим. Ты нормальный? Защищай меня, защищай. Уважуха тебе и почет. Дайте пройти. Ну, епте мать, вы что сговорились, а? Плеха, уроды. О, спасибо. Собака, вы что там, блин? А сюда то что? За... О! <Стук> Повылазили-то, повылазили! блях, радиация еще. <Стук> да, да? <Стук> да, да? <сос> да, -да. <с��> <смех> да, да. Так, мне он туда, наверное. давай вот здесь по периметру сейчас пойдем. да, да. <смех> Слышно. <смех> <смех> Всем здорово, здорово, здорово, здорово, друзья. С вами Валерий и сталкер Тень Чернобыля. Итак. Э -э Сделка по покупке оружия нового короче прошла так, как бы сказать, как бы так вот сказать помягче. Не очень, не очень так вот э -э, хорошо э -э, Поэтому Бог с ним, Бог с ним Короче, вы сказали то что В комментах написали, что с ПГшкой я могу распрощаться так что Ну Ну не судьба Вот, не судьба но мы с вами по ходу всей этой заварушки Обзавелись новым оружием Новый, новый снаряг и комбинезончик Вот у нас неплохой В принципе по характеристикам Также э, ружье взяли Чейзер-13 Гладкоствольное помповое ружье Американского производства создано для переменения В самых неблагоприятных условиях Отличающихся высокой надежностью Все детали снабжены антикоррозийным покрытием. Вот так вот. Так, можно смотреть дротики. А, ну это все, что вот с двухстволком у нас потребляло, то здесь можно, короче, тоже использовать. Также мы, короче, с вами взяли СВУ МК-2. Это снайперская винтовка. В комментах написали, что она неплохая. Вот, так что тоже ее испробуем, посмотрим. Более современный вариант винтовки, выполненный по компактной схеме Bullpup. Очень хорош в дальних путешествиях по зоне. Вот так. Только патрончиков, патрончиков от нее не знаю. Надо будет к Бармену зайти и посмотреть, что там по патронам. Также вот у нас есть подствольник, грантомет для винтовок НАТО Также есть что-то еще, мы, по-моему, сняли с какой-то винтовки. Вот. Оптический четырехкратный прицел. Производимый в странах, в странах НАТО Устанавливается на стандартное НАТОвское крепление, так называемую планку Пикатинь Окей, ну <coughs> Присобачить нам некуда это Пускай оно пока будет Может быть пригодится потом еще Я не знаю, я в тайник наверное уберу здесь опасных, вот. тайничок здесь уберу Здесь короче у нас До сих пара. пор продолжается какая-то бойня Непонятная еще... Дайте аптечку Стой, стой, ты че, ты, ты че, вс... А! А! <с> Я думал, это больной вскочил. Так, ладно, держи аптечку, мне не жалко. Вот. Ищут какого-то убийцу, короче, здесь. Так, где тут бар? А, где бар? Не подскажешь, где бар? Я что-то заплутал. Я что-то заплутал, где бар? Вот а -а -а, Сейчас я, короче, в баре посмотрю Что можно еще с собой взять Так, погоди Нет, не сюда И выложим, наверное, еще что-нибудь, да? И отправимся с вами уже на янтарь Вот Отлично Сидят уже спокойненько спокойненько на гитаре играет рядом с трупом патрончики заберу хорошо так а, по моему было еще вот справки у нас тут местный фольклор мужское одиночество а, мужское одиночество а я тогда глазам своим не поверил вот казалось бы есть красивые девушки да а, но это была она, совершенство. Да, вот, совершенство. Такое было ощущение, что мир вокруг нее черно-белый и размытый. Она одна только в цвете и резкости. Как она двигалась. Я так, такого даже никогда раньше не видел. У меня шком в горле встал. Ну, сдалась ей то наука. Что это в зоне делать? Ну да, в зоне. А, к вечеру дело было. У автовокзала там девятиэтажка отдельная. Сначала что-то в окне на первом этаже промелькнуло. Я коллаж быстро с предохранителя снял, и тут смотрю, из подъезда выходит. Мне глаза протереть захотелось, мало ли, чего от зоны ожидать можно. она подходит, а я стою, как дурак, глазею. Автомат, правда, на держу, привычка уже. Тут она меня заметила, улыбнулась, поздоровалась. А я слушаю и не слышу, все на нее смотрю. Она в синем кабинезоне была, ярком таком, но не балаханистом, а почти облегающим. Фигура у нее что-то фантастическое. Только до меня дошло, что я не слушаю совсем, что она говорит. Стою и улыбаюсь до ушей. Она, оказывается, из исследовательской группы была. Спрашивала, есть ли у меня возможность ей помочь. Ей. Да, я бы в аномалию ради нее полез. А, сказала, что она занимается этими, как их, эндемиками. Зоны. А, ну, растениями такими. Которые только тут встречаются Сказала, что сбежала от охраны Потому что с ними никакой свободы, действий нет В одиночку пришла сюда Не знаю, я поверил а Согласился помочь притащить И кое-что Через двое суток пришел, как договаривались Раз пять чуть не накрылся, пока собирал Иду, а у самого в голове одна мысль Вот сейчас я ее опять увижу И ничего Я даже дома того, где ее встретил, не увидел Вот так ну какая она была. Она аж изнутри прям светилась. Короче, <смех> приглючила, по-моему, пацана от одиночества. Вот зоны. Вот. Так, Янтарь. Легендарное озеро в одноименном <смех> секторе давно уже высохло. Одно мелкое болотец осталось. Плохое это место, смертью пропитанное. Ходить туда особенно опасно, потому что любой, кто слишком далеко сунется, сразу же умом повреждается. А по всему сектору зомби-пустышки бродят. И если кого увидят, так к нему идут. И совсем не... с Мирными намерениями. Если обойти э, озеро и группы зомби, то попадется научный лагерь. Там ученые их вертолетами привезли. Изучают, изучают что-то. С ними потолковать можно, они артефакты покупают. Даже задания какие-нибудь могут дать. Вот. Ну туда, короче, мы с вами и направимся. Но для начала надо в бар. <как> опа, опа! Ты погоди, погоди. В смысле? В смысле? What the Вот они предатели, наверное, да? Фу, Вот они! Я нашел! Я нашел, а и да, братцы, где? Бляха, бляха, бляха! В смысле? В смысле? А ч? По мне-то начали стрелять! Группа враг одиночка Одиночек. Никита, перекур! Внимание! Погоди, погоди, какие враждебные элементы? Я все, я все. Я нормальный, я добрый. Я же тут этот помог. Тут такие-то? Почему они красные? Твою мать. Да в смысле? Я не понимаю. Это долговец? А по мне стреляет? Я же помог. Облях, облях, облях. У него еще кто-то... Да в смысле что не дух Обнаружены Твою мать. Да в смысле... Погодите вы, вы, вы, вы, вы, народ, народ, погодите. Бляха. Что творится-то? Что происходит-то? Ну да это реально долговцы. Хрена. Глеб не здесь. Я не понимаю. Я не понимаю, Тритория. просто не понимаю. Почему? Что? Элементы. Почему тот чувак, короче, был э, красный? И, ну, я его убил, да. А почему остальные-то на меня начали лягаться? Я думал, это предатель какой-то. Ч за бред? Долкер, от в долг. Вот, видишь, видишь? Держи от меня. Так, погоди, ладно, я побежал. Это тот чувак, который это, оружие убрал, помнишь? Или нет? А, нет, это вот этот. Ладно, Что народ. Что-то дичь какая-то, а что творится? Там это, на улице, короче, слышь? Проходи, слыш? не задерживайся, проходи, да, не задерживайся. Слушай, Жорик, там какая-то хер на улице. Выйди, посмотри. Тебе сюда нельзя. Да я в курсе. Так, ладно, Но я, я думаю, стопы. сюда они я не, так не, сю не вы сюда вы сходишь, сюнутся. Так, аптечки я заберу. Патроны, патроны, да. Я потратился. Вот так, короче, это мы берем, а это мы берем. Не тормози, мужик. Моя информация... 5. Может тебе 5. 5. 5. 5. 5. Так, окей, остальное все нормально, Походи да? Остальное всталки. все Для таких, у нас... Да, да, да, да, да, что интересное. Нет... Так, а, Бармен, Привет, отмеченное время идет, а ты не меняешься, понятно. Так, я хотел бы что-нибудь посмотреть, купить. А -а -а, нет, да ничего. И патронов, короче, для снайперского у, у него тоже нету. Получается. Обычный. 762. 762. Нет. Понятно, короче. Окей, ладно. Надо, короче, отсюда валить и и и и и и и и и и и и и и Янтарь. Сейчас... Ага. янтарь. Все отлично. Показано, и Все. Теперь надо как-то выйти отсюда. Чтоб меня не тронули. Мир от зоны. Тут можно выйти? Блеха. Тебя... Ладно. Мир Аккуратненько. До так, нормально. леха Валим, валим, валим, валим а -а -а! А -а -а! А -а! Ты нормальный? Защищай меня, защищай Так, ладно, это чё? Это нам не надо, колбасу возьмем Приказ всем, кто находится на территории... уничтожить... Чё не агрится-то я вот это не понимаю. Внимание! Обнаружены всем, кто Блин, бей, бей, бей. На долга. У меня Внимание! ж коврик уехал от мыши, мыши куда-то. Приказ... Давайте там стреляйте по нему! Внимание! Обнаружены Я пока пожру. Буренька. Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Я не знаю, блин! Убивать. уничтожить! Сами, сами, сами, сами, сами. Сами, сами, сами, без меня. уничтожить врагов. Жизнь какая-то творится Надеюсь, когда я вернусь в следующий раз сюда, здесь все устаканится Я надеюсь <свят> Жизнь какая-то, просто жесть Что не агрится? Непонятно Так, уничтожить логово на территории дикой территории угу. ага. Так, справка там что-то у нас появилась Местный фольклор опять Ужас в НИИ. Мы с напарником к этому не давно присматривались. Так, мы с напарником к этому недавно э -э давно прис присматривались. Уж больно место пустынное. Не зря в округе ни мутантов, только кто бы туда не пошел, либо перепуганные в усмерть катушек съехавшие возвращались, либо вообще их больше не видали. Решили сами потихоньку разъедать. Выехали за, затемно, а когда добрались до места, уже светать начало. Оставили машину в распадочке, пошли лесом к опушке. А там, остановились напар... нас... а там остановились. Напарник остался внизу, а я полез на дерево с оптикой оглядеться, что в окрестном творится. Вижу корпуса, и не так, чтобы совсем уж заброшены. Стекла целые почти все, во дворах травы немного. Не то что в других местах по пояс По всему выходило, что живут тут Однако тишина, полнейшее движения никакого Тут вдруг чуть справа ударили очереди Кто-то из автомата бил короткими Я оптикой туда Вижу на крыше одного из корпусов Незнакомый мужик, как крыса затравленная, мечется И стреляет без разбора во все стороны Кого, смотрю и понять не могу Он там один был И вот тут началось я все видел, как на ладони. Автомат у него из рук сам с собой улетел, будто крылья у железяки выросли. Мужик рот раскрыл, видно, заорал чего-то, достал нож и выставил его перед собой. И тут, елки-моталки, гляжу, а перед ним сам с собой висит еще один. Вот так в воздухе жалом к нему и висит, и, и не держит его никто. Что дальше было, это не ночь рассказывать. А, минут 5 того, того, Минут 5 того мужика резали Подним так Суки мать их за ногу Там порез тут укол Бедолага скоро уже весь в крови был Потом как он уж в ногах заплетаться стал Его нож тоже выбила. тут мужика как поднимет воздух Как завернет пару раз Я такого в жизни не видел Натурально как тряпку вертела Я в 3 секунды мокрый стал Потом нет, все не буду. В общем, как я отдышался, еще минут пять шарил присылом по окрестности. Руки дрожали, оптика от пота мокрая стала. Но хоть бы одна тварь. И в обычном диапазоне, и, инфа, и в инфокрасном ничего. Как я слез, напарник на меня поглядел, да и спрашивать раздумал. А как вернулись на базу, и неделю добровей надирался, не просыхал. Потом как отошел чуток, порасспрашивал наших. Может кто-то про такое чего слышал? Только народ на меня посматривал... Посмотрю, начал коса. Сейчас он не подвинулся ли? Вот такие дела. Окей. Это не. Не это, не про Как вариант. Там же это. Помнишь в подземельях, да? Там этот был. Чувак-то. Контролер. Так, там, короче, какие-то. Там наемники опять, наверное, появились, да? я так предполагаю ну пле, ха, мне надо это пойти через них так у свой хорошо это уже радует кстати посмотрим эти э, на интере интересно ученые сами продают артефакты если они продают, то, может, у них какие-нибудь годные артефакты есть. Пусти оружие. Да все нормально. Ты что, справился? Молодец. Уважуха тебе и почет. Дайте пройти. Ну пти, мать, вы чё сговорились, а? Там чувак, он побежал куда-то. Уйдите с дороги, ну. Леха, вроде. О! Спасибо. Собака, вы чё там быть? Разговорились, ну ёбте. Двигай отсюда, пацанчик. Чё выйдет? Вот са. сейчас там следующий будет. Нет, нет. Окей. Все, я пошел. Вы любители в дверях-то застревать, да? Опа, а своего-то бросили, смотри. Уроды. Вот уроды, да? Своего бросили. Опусти оружие. Да иди ты в жопу, опусти оружие. Своих бросают. Так, жрачку я не буду брать. Окей, мне надо вот это здание обойти.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 А где ты, говнюк? Бляха, я кровососа больше всего опасаюсь. Ну где ты, падок? Держи. Где этот Кровосатый. лёха жесть. Жесть. А сюда-то что за вылазили то повылазили блях радиация еще Жесть, мать на да смысле собаки чего тут развелось то так стопы радишим них хера тут Снорки, кровососы. Фига, фига. Повылазили. Вы чё? О, стоит. Теперь лежит. Прикинь, кровосос. Здесь. Фига мутантов. Смотри, развелось здесь. Че за дичь? Наемник. Куча, куча всех это дичь, да, походу дорога будет долгая и опасная. Смотри, смотри, сморки, сморки вот снорки то откуда здесь взялись ладно эти ну кровососы понятно мы здесь это, искали короче вовы, вовы. а снорки то снорки -то. откуда здесь взялись наемник наемники ну, здесь тоже были бляха живой Ну хат-хат хац, хат, хат. где? Хац, хац, хац. Отлично. Ларисом собака. Фуу, жесть. Это не тот туннель, который, который, это, мы туда заходили, ты помнишь? Да ну, навряд ли. Почему они друг друга-то не бьют? Я вот это не понимаю. Наши мутанты и наемники. Почему они друг друга-то не гасят? Бандиты. Собак так пробегает, знаешь, как в фильмах ужасов такая, вжу, пробежала такая и все и нет никого. Так, ладно. Так, здесь я смогу пройти? А, ну да, мы здесь пробегали с этим с ученым-то, я помню лёха все наверное, пробрался да скорее всего он слышу пожар Но, по идее здесь больше никого не должно быть Это, блин, не факт так как там надо короче бросить да и бежать Хорошо, заберу. Хлоп. Ой. Ой, ой. ой. Опа, вывалилось. Хорошо, продадим. Хоп. Проходим, проходим. Так, артефакт не, вы, не вываливается, если никакой Хорошо, отлично Шикардо Теперь можно взять Посмотри, а кто-то ползает, опять а собака, что ли, да? Собака бегает Ну ладно, собака это Так, ну ладно, на собак, наверное, вот ружьишко возьмем Испробуем сейчас как раз на собак на собак и Эй, собак и собак ну, я думаю это я просто не точно попал не ну, не на ну всякого всяко лучше чем двухствол всяко лучше Лично. вот Новая локация, друзья Новая локация, мы тут, по-моему, не были Ну, здесь Разминулись, по-моему, с ученым Вот Это уже новая локация Новый локейшн Погоди Это, наверное, есть янтарь, да? Да, мы на янтаре Мне вот сюда Рюкзак за обычай тайник, ладно, погнали говорит, опасно здесь и в комментах вы писали, что здесь очень-очень много зомби смотри, как это, да? дом в тумане, ну, дома в тумане, да, такие? прям, вообще жесть, атмосферненько тихо, толк Ага, зомби. За им идет. Реактор. ра-ра-ра-ра-ра. <связывая> Да, это на близкое расстояние, короче. Надо другое оружие. Я думаю, пьянки. Что, мозги? Да сдухнет? Мозги? В смысле? мозги да говорит как по стандарту как э, по стандарту в этих ужастиках в фильмах, в фильмах ужасов да мозги мозги да да да да да да, да, -да. Так, мне надо туда, наверное. Давай-ка вот здесь по периметру сейчас обойдем. Слышь. Да-да. Да-да. Да-да. Так, окей. Где-то там вдалеке, знаешь. Да-да. О! О! Нехило. Да да. Да да. Я должен опять зомби наши свет. Так ладно. Окей. Да да.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 Ух ты, мечный, ну собственно персоной наконец-то ты добрался к нам, Поговори с профессором Сахаровым. Он хочет отблагодарить тебя за мое спасение. А, это вот этот, которого мы спасали, да? До встречи. Так, ладно, Сахаров. Mm -hmm. Так, ну в принципе э, на интере можно тоже сделать какую-нибудь нычку, да, типа э, тайничка своего. Mm -hmm. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас. Костюмчики. Так. Их туда? Нет. Эй, Круглов. <смех> Ой, не Круглов, как ты? Сахаров. Сюда иди. Чего там? Кого он смотрит? Сюда иди. Да-да? <смех> <смех> Это он там орал, значит? Да-да? Да-да? <свят> Да-да? <свят> <свят> Да-да? <свят> Да-да? Что вас интересует? Так, я ищу лабораторию X 16 Бармен сказал, что вы можете знать ее местонахождение. На да, мы знаем об этой лаборатории. Однако ее точные координаты нам не известны. Кроме того, пытаться попасть туда слишком опасно. Да ладно. Так продолжай. Мы уже давно изучаем излучение лаборатории Х-16. Ты не пройдешь туда без специальной защиты. Мы разработали соответствующее устройство, но для его настройки необходимо произвести ряд замеров. Если ты поможешь нам сделать эти замеры, я дам тебе настроенный прототип, с помощью которого ты сможешь пробиться в лабораторию. Да? А тут что-то по-другому. Нас уже довольно давно интересует лаборатория X16, вернее, то устройство внутри, которое генерирует излучение, непосредственно влияющее на сознание людей. Вы вынужден разочаровать вас, а, туда не пробиться без специальной пси-защиты. Результат будет заведомо трагичен, если удастся избежать полчища, полчищ зомби вокруг входа в лабораторию. Вы рискуете превратиться в одного из них. Все это очень серьезно. А, правда, мы разработали устройство, которое помогает экранировать излучение, но для более точной настройки необходимо провести Ряд дополнительных замеров. Если вы поможете нам в этом, через некоторое время мы, пожалуй, сможем предоставить для полевых испытаний окончательно аюстированный прототип. Отъюстированный? Оттестированный, наверное. Отъюстирован. А а а так. Нет, пока я не хотел выбраться за это. Хорошо, да? Да, да. Ну вот отлично, поговорите с кругом отправляйтесь. Он уже снаряжен с ним необходимым. Хорошо. Так. Да, да. Да-да. Так, поговорить с круглом. Кстати, мне а, информацию про призрака. Да-да. Проводить кругловых Мира. Да -да? а, узнать о себе призрака. Да-да. Он же что-то там выполняет для этих, да? Да-да. Да-да? Приходи, мне нужна работа, есть что на примете принести уникальный комбинезон, принести часть стила снорка, найти артефакт грави, эти задания мне интересны. Ну понятно, это опять те же самые задания, знаешь, как принести то, сделай это, короче, ясно. Так, посмотрим, что у нас здесь имеется. Вот такое ружье у меня есть. Ну вот это я не стал... А, у меня тоже где-то она есть, или я продал, я не помню. Так, ну это понятно. Погоди. А вот на этот я смотрю... Видишь, оружие элитных, да там? Повреждение. Что значит повреждение? Повреждение это повреждается сам. Вот это. А где урон? Я вот не пойму, а урон, удобность, скорострельность, мой удобнее и скорострельнее, и точнее, что такое повреждение, это наверное урон, или хотя фиг знает, наверное скорее всего урон, ну не намного так что, смысла нет. Смысла нет. Короче, я у тебя, значит, так. Я тебе продам вот это. Держу 2,5. с половиной. Вот это. Погоди, у меня по радиации что там? А, кровотечение. Вот это я тебе продам. Так. А, удар. Выносливость. И что мне там радиация? Радиация 30. Здоровье 4. Давай вот этот еще раз продам. Пулестойкость. Жалко, что у них, короче, нет в продаже артефактов. Вот это жалко. Вот это жалко. Так, я тебе патроны, наверное, возьму. 58. И, наверное, 6, да, в этом в стволе. Ладно, патрончиков я куплю. И вот этих тоже тридцаточку. Вот так. Вот так пойдет. В принципе все. В принципе у него больше ничего интересного нет. Так, задания мне эти не интересны. Окей, до встречи. Да, да. Ну, ну. И здесь, в принципе, тоже ничего. Так, ладно. Говорит с кругом. Так, да, Меченый. Профессор попросил меня прогуляться к месту замеров. Вот это дело. Отправляемся немедленно. Одному там делать нечего, а вот с тобой, думаю, мы быстро справимся. Главное, не подпускай близко кадавров. Ты как, готов? Кадавров? Снаружи слишком опасно, иди первым. Разведай территорию снаружи Кадавры опять расшевелились Кадавры? Кадавры это зомби? Прогулка с круглым Кадавры это... К -к -к -к -к -к Кадавры это зомби <гручить> Так, так а куда идти? А он мне скажет, куда идти? Нормуль. Бляха, бляха, кадавры, кадавры идут. Стопы, стопы. Бей! Бей! Зародину! Бей. бей! За рыдину! уже выдохся что-ли ну ладно тебе, ладно тебе Ты уже выдохся Ладно, ланте хорош не притворяйся ладно я иду первым у меня фонарь у меня автомат а замеривать будешь замеревать будешь ну, давай так Череп. Немного зашкаливает, но излучение в норме. Надо идти дальше. Вот он, вот он факт. Что это? Что за? Там что-то светится. А. Меня, это Донбе сказал или кто Лови! Лови! Держите меня, Семера! Да хорош ты. Херан такой просто. <звы> Херан такой, Чейн. Держите меня с ним. Блеха, мне вот эти патроны вообще не нужны. Стой! <звы> ты что, ты вообще бесстрашный, что ли? Если он дебил, так эту штуку я заберу у него. Леха, <звук> что взял? Что взял? Это что такое? Устройство для замеров излучения Немедленно возвращайся, говорит назад. Точно? Я тут соберу Леха Ну нахер Да беги ты Что там какая-то дичь Рычание похоже на это На кровососы наверное это так было задумано или нет ну, короче, он просто вперед короче перся перси ну бежал короче вперед он сейчас там респанится короче и все заново хероты Ну и кстати да это так же как и блин в прошлый раз он вперед пер пер пер вот и допер что, что тут у нас Иди сюда беда беда чувак беда беда да да почему да -да. он погиб ты же должен был его охранять почему он погиб а, круглого пострелили зомби, я ничего не мог сделать, их было много. Эх, ну как это могло произойти? Черт! <как> опять все идет наперекосяк. Придется вызывать дополнительных сотрудников. А у нас и так проблемы. Вот черт. Так, послушайте, кругов погиб, но я ведь жив, да этими прототип я пробьюсь в Вот прототип, но будь осторожен. Он не настроен должным образом. Но тут ты сам виноват. Не уберег нашего коллегу. Поэтому устройство не сможет обеспечить максимальную защиту, хотя и ослабит излучение. Придется тебя поторапливаться по пути к излучателю. Так, как попасть в лабораторию x 16 Где именно находится вход? Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало.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 Начинать нужно с поиска тела Васильева. Только в этом случае есть шанс получить точную информацию о местонахождении лаборатории. Где-то там должно быть и тело призрака. Мне, кстати, показалось, что он знал об X 16 Значительно больше, чем говорил, если твой коллега каким-то чудом выжил. Хотя, конечно, надеяться на это глупо. Хорошо, я попробую. Так. Да-да? Да понятно. Да-да? Там ничего не появилось нового понятно да да еще, еще патроны появились я чувствую будет короче очень очень очень дичайший, поэтому я беру патроны еще тридцаточку этих вот ну и так, да да да заметки понятно Понятно. План что а, что, обыскать труп Василия. Да -да? Окей, okay. okay. короче, у меня как раз видос подходит к концу, мы с вами здесь передохнем, вот, поменем чайком, чайком поменем, короче, нашего круглого, вот, и в следующей серии уже отправимся, короче, на поиски X16, возможно, если, если э, найдем быстро, то, возможно, мы посетим уже в следующей серии X16. Но не знаю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.